Итак, наш, наш кодиактавий тур. У меня двигатель 1.9 ТДИ, но неважно, появилась проблема. Вот загорается АБС. Было время, когда она то загоралась, то при движении начинала тухнуть или не загоралась вообще, сейчас постоянно. Горит и не тухнет. Вот этот знак восклицательный он не появляется сейчас появился потому что наверное потому что я включил подключил диагностику для какой цели значит вася диагност light бесплатный подключил самый простой ккл к седьмому значит его можно подключать или так Здесь не ОБД-2, а именно ККУ. Если подключать, то можно увидеть, что есть проблема датчик частоты вращения переднего левого колеса. Это очень важно, потому что определиться, с каким колесом проблема, и теперь уже четко на него смотреть. То ли проблема с датчиком, то ли проблема с проводкой. Ну и сейчас уже можно смотреть, куда сначала прозвонить датчик, снять с него фишку. Фишка прямо на датчике. Значит, датчик прикручивается к левому переднему колесу и прямо фишка снимается прямо с, прямо с него, прямо с колеса. Без, он вообще без провода провод прямо на этот датчик ставится поэтому там нужно зажать не видно как в моем случае там неудобно нажимать но я покажу как проверить сопротивление как проверить сам датчик все покажу расскажу но нужно было определиться какой именно вася диагност помог не ковырять все а сразу здесь вот смотрите показывает ошибка 008 недостоверный сигнал 003 механическое повреждение 012 электрическое. но все показывают датчик частоты вращения переднего левого колеса ну, собственно теперь уже понятно где искать и будем решать вопрос с датчиком переднего потому что ну все-таки хорошо когда работает абс особенно если вдруг дождь скользкая дорога это играет роль будем решать вопрос забыл сказать что когда вы смотрите коды ошибок нужно смотреть обычно мы все смотрим электроника двигателя а вот заходим сюда в электронику тормозной системы. И уже здесь, в электронике тормозной системы, э, смотрим коды неисправности. И вот здесь показывают датчик вращения переднего колеса. Потому что если э, по двигателю там нету этих неисправностей, э, поэтому обратите на это внимание. Ну что же, так как я разобрался, что э, речь идет о левом э, переднем колесе, датчик ABS вот он э, здесь находится. Я снял для удобства видео снять, ну и в принципе удобней. Тут в чем э, именно в моем случае левое э, переднее колесо для того, чтобы снять фишку, нужно вот на этот э, на, нажать на вот этот флажок, смотрите, он э, видите я его нажимаю и вот этот и усик отодвигается чтобы он там может за, зацепиться его нужно получается надавить вниз чтобы освободить вот это окошко чтобы он не зацепился и надавить вот на этот флажок это неудобно флажок прямо вот там неудобно его нажимать поэтому я так приспособился плоскогубцами вот с этой стороны завел и не с первого раза но все-таки нажал на этот флажок неудобно но это возможно ну и суть в чем что вот здесь есть окисл видите вот на этом левом контакте есть окисл и, скорее всего, из-за этого. Значит, что нужно? Раскислитель какой-нибудь, ну, типа вдешки. Вдешка это неправильный раскислитель, но в таких же баллончиках продается раскислитель контактов, так и называется. Лучше и использовать, ну, в принципе, пойдет даже вдешка и несколько раз почистить, потому что контакт плохой и там тоже, соответственно измерить сопротивление самого ставим на килоомы должно быть сопротивление вот там два контакта устанавливаем датчик щупы тестер может быть любой устанавливайте просто на чтобы можно было померить один кил ну тут приблизительно один или один с чем-то килоом неудобно мне попасть одной рукой сейчас. двумя я попадал и померил и у меня 1,2 целая там два десятых и это нормальная ситуация он и так в принципе может не работать сейчас соскочила ну вот 1.25 и видите внизу килоумы это нормальная ситуация что еще можно сделать вот он магнитный и тут вот, вот если заглянуть вот сюда вот этот датчик и на нем на, налепилось много металлической стружки сдуть убрать сдуть металлическую стружку не так сильно важно ну можно ну и скорее всего это поможет я так думаю и что еще мы можем измерить вот здесь вот меряем сопротивление оно все-таки должно быть какое-нибудь что вдруг обрыв в проводах маловероятно но это теоретически это возможно вот у меня показывает так 4 мегаума это много это может быть и обрыв ну смотрите по датчику сейчас мы сейчас я попшикаю какой-нибудь смазкой туда сюда нужно подвигать чтобы контакт появился и попробовать проехать сразу не перестанет гореть датчик abs он должен там подумать увидеть что все хорошо можно иногда советуют восьмерки э, покрутить машиной то туда-сюда порулить то сюда э, тормознуть на песке чтобы он немножко юзом проехал ну и должен включиться э, дать, э, должен перестать гореть э, лампочка abs пока горит поэтому ну сейчас вот э, почищу попшикаю соберу на место и попробую чем все закончится итак у меня сейчас на донпрате стоит я поставил первую передачу включил э, и в таком случае будет включиться одно колесо э, и что я меряю ставлю на э, измерение вольтметра я могу померить э, герц, ну, то есть частоту и могу померить э, Переменное напряжение. Можно, могу постоянно, могу переменное, но тут он э, датчик при э, вращении колеса вырабатывает напряжение, ну, хотя говорят около 2 вольт, но у меня реально около 0,3. Сейчас я включу. При переменке 0,2 вольта и ставлю герцы 100 герц. Там ну, с такой частотой меняется напряжение, там дырочки такие. Поэтому датчик ну, подает признаки жизни, он магнитный, и поэтому вырабатывает напряжение, если увеличить скорость, может быть больше будет э, напряжение до двух может быть вольт, ну говорят, что должно быть около двух, но неважно, то есть признаки жизни датчик подает, поэтому если мы э, сейчас вот горит ABS, э, поэтому если э, мы ну, уберем окисл, то, скорее всего, это поможет. Ну, я так думаю. Ну что же, я продолжаю видео по поиску проблемы. Как я уже предполагал, скорее всего, в самом датчике нет проблемы, а есть в кабеле. И у меня здесь, в принципе, видите, когда-то была стыковка кабеля я думал что может быть вот здесь есть проблема. но я был не прав. я купил вот такой кабель трекер около 15 долларов стоит. вчера заказал сегодня он уже приехал. не из китая. поэтому смотрите какая ситуация. как он работает. черный провод цепляется просто на корпус а красный провод я вот э, сплескал гвоздик для того чтобы зас, э, всунуть сюда в контакт и красный провод на на гвоздик значит смотрите вот я всовываю, в, вот, всовываю вот в этот контакт и провожу значит э, он здесь включается здесь. так клад клад включается и когда нажимается я нажимаю и он гудит сейчас немножко добавлю звука чувствительность смотрите веду вдоль провода и он гудит гудит гудит гудит, гудит. дальше гудит, гудит гудит все равно гудит гудит гудит гудит, гудит. и дальше уходит туда и все равно гудит, так с, получается, с этим проводом все нормально. Переключаю на провод второй. Тоже ну, проверяем. И все. И тут его уже нет. До сюда идет, тут еще есть, тут еще есть, а здесь уже, то есть, вот где-то в этом месте есть проблема. Нашел либо я это самостоятельно не знаю? Но вот с помощью такого кабель-трекера. Мне нужен такой прибор. Я работаю много с электрикой, электроникой, кабелями. И, в общем-то, была у меня мысль такая. Ну, вот посмотрел в интернете. Самый дешевый вариант. Самый дешевый, какой в природе есть. И мне очень помог. Теперь, значит, смотрю, если скрыть резиночку эту. То можно посмотреть какой Сейчас я... цвет получается смотрите у меня здесь один неудобно показывать один черный один белый там выглядает из-под резиночки белый ну и если посмотреть то на эту сторону на эту сторону выходит белый. И вот я даже, смотрите, перегибаю. <смех> вот я так, если перегибаю, то даже вижу, где перегибается. На стыке вот здесь вот немножко перегибается белый провод. Здесь его нужно пропаять. Как это сделать? Сейчас попытаюсь резиночку эту поднять. Почищу, пшикну какой-то смазочкой чтобы она поднялась и пропаяю здесь кабель и будет нам счастье то есть смотрите найти проблему можно здесь надо отключить вот он моргает тон контакт это видимо когда просто прозвонка а вот это выключение это на контакт первый раз пользуюсь поэтому сложный вопрос это я подмотал кабель для прозвонки интернет-кабеля ну вот такой кабель трекер хороший вариант он идет в таком чехольчике очень удобно мне понравилось и я сразу смог найти проблему очень доволен и если бы вы это сделали на ИСТО, посмотрели, бы сколько, какой бы у вас был ценник. Поэтому э, есть смысл приобретать. И э, что я сейчас сделаю? Просто зачищу, пропаяю э, и все самостоятельно своими инструментами ну вот немножко докупить можно и у вас будет теперь в хозяйстве хороший инструмент можно конечно было попробовать иголочками но тут вот как попасть иголкой сюда или сюда иголочками прозванивать прокалывать но это надо вскрывать надо было здесь вскрыть я бы понял что отсюда до сюда порыв где он а тут я прямо сразу определял определил что он здесь повторяйте это это несложно ну вот так у меня получилось допаять получилось что нужно еще переходной кусок провода я взял просто какой-то проводок дополнительный облудил потому что стык не получалось там еще он немножко ну, как бы раскислился и пришлось добавить. Вот этот, который оставался здесь, был слишком коротким. Я там только капельку получилось хорошим паяльником. Прямо вот такой взял паяльник. Потому что слаб, слабым вряд ли это получится. Такое. И туда прямо канифоли капнул, запаялась капелькой как-то. И теперь надел кембрик и сейчас натяну сюда кембрик термоусадочный. И вот в таком состоянии она уже теперь будет не фонтан, конечно. Теперь, если это все одеть, оно закроет. Но во всяком случае теперь есть контакт был устранен порыв и теперь ABS как бы будет работать понятно что здесь оно может снова оборваться но тогда придется где-то найти новую фишку и вот как здесь видимо это уже проблема не первая как здесь вот так вот можно допаяться ну здесь выдержал сейчас проверю было 4 мегома и когда я проверял скорее всего это обрыв сейчас проверю сколько сейчас ну и теперь прозваниваю снова этим же кабель трекером Идёт дальше и уходит туда то есть этот прозванивается переключаю на другой тоже полностью прозванивается по мигумам ничего не поменялось тоже остались мигомы нормально это или нет я не знаю но вот по по прохождению здесь до кузова все нормально вряд ли оно в двух местах сразу порвалось, поэтому сейчас соединяю все на место и будем проверять чем все закончилось включаем ну, начинаем езду потому что при включении скорее всего сразу ничего не поменяется система abs должна протестировать все ага, вот здесь... Да. Вот так вот надо. И тогда хорошо защелкивается. У меня так получилось, что я не мог защелкнуть, потому что э, вот эта фишка была здесь снаружи, не хватало кабеля. Ну, То, что она только не вставляется. Когда все на место поставил, все отлично. И вот здесь вот от вот такой вибрации, вот вот такой. Здесь сломалась. Сломается ли она еще? Ну, конечно, сломается. Но со временем. Ну вот э, все. Я думаю, что на этот ремонт будет закончен. Посмотрим, чем все закончится. И я покажу, пропал ли значок АБС. Но я думаю, что это через несколько сот метров проеханных. Ну что же, поездил я и все равно не решилась проблема с датчиком АБС. Я здесь пропаял. Сейчас я покажу, что идет сигнал. И вот здесь начинает затухать. Может быть это из-за вот этой штуки а нет смотрите вот здесь вот где-то обрыв почему я так говорю потому что дальше я вот чтобы до него добраться снял воздушный фильтр здесь стоял низ, низ воздушного фильтра и тут очень неудобно вот это вот блок ABS а за боком вот где-то там далеко сейчас покажу где вот видите вот да, посередине кабель вот я туда сейчас попытаюсь достать все не просто все не просто попытаюсь туда достать и нажимаю, а не жужжить. Вот тут. они не так все просто. А, вот какой же шкабель. Вот тот, который идет крючком. Вот этот. Вот этот последний на него нажимаю проверку и не такой практически не, никакого сигнала. А, почему я об этом говорю? потому что если я а, подключаю к другому проводу то там а, тоже свистит. а это значит что есть еще один провод. вот такая ситуация. представляете окислился контакт. оборвался один провод. Вот здесь и обрыв еще вот здесь все это очень печально и жестоко однако придется вскрывать вот в этом месте и решать проблему с обрывом потому что пробовал сбрасывать ошибку ошибка переднего левого Датчика сбрасываю, она снова сразу появляется. Потом на ходу попытался проверить. Действительно, левый и передний не показывает никакой скорости вообще. А все остальные три колеса, ну, скорость показывают. Поэтому тут можно таким образом тоже проверять. А значит, нужно вскрывать вот здесь мне и э, ну и это тоже та, тот же э, провод э, как и был в прошлый раз почему один и тот же провод ну видимо этот провод он более э, слабый получается это белый э, черный он такой более жесткий крепкий а, э, а белый э, не такой жесткий и провода в нем такие более мягкие ну и вот там сейчас буду как-то не даже не знаю как его оттуда вытаскивать но ну, буду сейчас отсоединять все и, и пробовать достать там его сюда и не вытащишь теперь даже не знаю что делать а, тут он в пайке а, но не в пайке а в резине все нехорошо но без, ну, придется что-то делать что же добрался до этого участка спустил очень было непросто значит кабель к этому носику приклеен и очень непросто было пришлось вот так вот заворачивать и маленькая отверточкой туда вырезать ну вот видите тут капля клея была и она с отверточкой с этой стороны проходит между кабелем а здесь нет и вот по краю чуть- чуть чуть чуть чуть значит как вытащить эти заглушки легче вытаскивается заглушка вот именно тормозной трубки она больше вытаскивается и потом пальцем сюда засунул и помог вытолкнуть эту заглушку, помог и потом уже отверточкой с этой стороны поддевал. Это возможно, а вот зачистить было сложно. Ну и с помощью все-таки кабель трекера подсоединил красный кабелю черный корпусу, ведем и проверяем в каком месте вот начинает затухать здесь идет а здесь затухая получается ну вот где-то в этом месте как раз здесь заканчивался ну, вот этот хобот вот здесь он стоял и вот в этом месте сейчас буду разрезать и смотреть что я могу сделать с кабелем зачищаю потихонечку срезаю резину оголяю провода и смотрю где нужно пропаяться ну что же сейчас я хочу показать что решил проблему несколькими способами не просто было значит смотрите вот я сейчас показываю коды неисправностей это я зашел и э, очистил и, и неисправности не найду. Значит, проблема в чем? Э, я э, сейчас катну назад. И вот здесь назад. Э, заходил я в вот здесь электрико тормозной системы. Когда захожу. Э, и потом заходил в коды неисправности. Вот здесь были неисправность, левый передний датчик. Нажимаю очистить, а он все равно выпадает ошибка. То есть он его конкретно не видел. И все равно выпадает. Там их было несколько, три ошибки, но одна все время все равно оставалась после последней варианта ремонта теперь он уже его видит и неисправности не найдены что было сделано сейчас все покажу много чего значит ситуация какая пришлось поменять все-таки кабель я поставил обыкновенный кабель сейчас подпаиваюсь почему кабель, который стоял, вот здесь я нашел еще один обрыв, то есть был обрыв здесь, обрыв вот здесь, и когда я этот обрыв нашел и потянул за белый провод, он еще в одном месте отломал, прямо кусок провода выскочил в руки, то есть и еще один обрыв здесь хотел спаять старый а он настолько окислился что уже даже не лудится и невозможно к нему припаяться а вот выше кусок я немножко обрезал обрезал и вот выше кусок облудился и к нему можно припаяться я поэтому решил вот эту часть кабеля поменять поменять на обыкновенный подходящий где-то кусок кабеля нашел обыкновенного электрического не не специально по диаметру нашел значит единственное что со старого кабеля сорвал вот эту, вот эту штуку вот эти штучки тоже они приклеены все были сорвать было не просто, но сорвал поэтому обращайте на это внимание они тоже нужны но это не помогло вставляю подпаялся вставляю и все равно не видит и вот оказалось что я же оказалось что нужно было зачистить контакт там контакты не на фишке а внутри два контакта я их раскислителями залил и все равно вставляю фишку замеряю здесь сопротивление должно быть 1 и 2 кОм. там на на нем 1 12 кОм соединяю фишку меряю ничего нету уже и так и сяк и ну, пришлось э, взять инструмент такой вот у меня такие анатомические э, пинцет они с и вот просто всунул туда и процарапывал, зачищал контакты, ну, то есть только так зачистил не с первого раза, а потому что просто вот фишку вставляю, вытаскиваю, вставляю, вытаскиваю, там они вроде бы должны были начистить контакт, не получилось, пришлось вот механически продирать контакт и контакт появился, меряю здесь 1,2 киловома. включил проверку компьютерную, и все. Теперь, куда неисправности не появляются, а это значит, что он его увидел. Ну, собственно, и все. Значит, теперь, что нужно сделать, собираю. Все в обратной последовательности. Кембрики, изоленты. Сейчас тут буду изолировать. В этом месте буду заливать силиконом черным автомобильным, чтобы немножко более плотновато держалось и не телепало здесь. Здесь буду ставить термоусадочную трубку изолировать изолентой и термоусадочную трубку, но внутрь термоусадочной вот эту, но внутрь термоусадочной трубку буду клей заливать. У меня есть специальный клей, <клес> вот такой. Это клей для термоусадочных трубок. <клес> но, не знаю, у вас наверное такого нет, но можно обыкновенный из термопистолета сюда залить и термоусадкой прихватить и тоже будет нормально но ну, а это клей от тоже то, что у него температура плавления немножко выше обматывается и потом при нагревании он расплавляется ну вот и весь ремонт. Смотрите, обратите внимание на несколько вариантов. Не только датчик, но и проблема в кабеле. Честно говоря, если бы я сразу обратил внимание на эти контакты, может быть кабель еще на последнем издыхании но работал бы. Я его начал тянуть, и он пообламывался, скорее всего. Ну, тут уже такой Зато я теперь его полностью заменю и у меня будет кабель как новый. повторяйте самостоятельно это сделать возможно.